канале Андрея Цветкова, это я, и сегодня я расскажу вам о космической ручке. Прямо сейчас. Чем можно писать в условиях невесомости? Не так давно был распространен анекдот. На решение проблемы, чем писать в космосе, США потратили миллионы долларов, а русские просто стали писать карандашами. Сэр, раз в космосе нельзя использовать шариковую ручку, то почему бы космонавтам не использовать карандаш? Экономия миллион долларов. Ты серьезно? Ну конечно же реальность отличается от вымысла. В середине 60-х годов прошлого века космонавты СССР для написания в условиях невесомости применяли карандаши. Вам ясно? Но и американцы использовали фломастеры и те же карандаши. Эти пишущие принадлежности не в полной мере удовлетворяли своих пользователей. И вот американский ученый Пол Фишер решил взяться за изобретение пишущего устройства для использования в условиях космоса. Пол был выходцем из американского штата Канзас. Он родился в семье священнослужителя в 1913 году. В возрасте 35 лет он создал свой бизнес, а именно фирму Fisher Pen. Business. Первый продукт, с которым Fisher успешно дебютировал на рынке, назывался Bullet Пен и представлял собой хромированную ручку, имеющую обтекаемую форму. Благодаря своей эргономике, которая очень понравилась пользователям, она до настоящего времени пользуется спросом. Однако у этой ручки была проблема с течью чернил. В 1961 году полет Юрия Гагарина в космос вызвал бурную реакцию всего мира. Это глобальное событие стимулировало Пола Фишера к созданию космической ручки. Осознав, что со временем человечеству понадобится такой предмет, его компания начала исследования в этой области. В результате был создан картридж с газовым поршнем, Способная писать даже в перевернутом виде, ручка по-прежнему текла. Результатом трехлетних опытов стала замена пасты на тексотропный гель который имел свойство загустевать, когда ручкой переставали писать. Не писал стихов и не пиши. Окончательный вариант космической ручки Фишера был создан и запатентован в 1966 году. Ее протестировали в Национальном управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства Соединенных Штатов. Космическую ручку одобрили и рекомендовали для использования астронавта. Однако, несмотря на огромные финансовые вложения в процессе разработки, ручка не принесла компании fisher больших доходов. НАСА заказала всего 400 единиц космических ручек по цене 6 долларов за штуку. Еще 100 штук и 1000 картриджей к ним купил в 1969 году в Советский Союз. Ты чего довел планету этот фигляр? Пожар! Зато факт использования ручек Фишер Пэн в космосе стал лучшей рекламой. Космическими ручками Фишера пользовались на станции Мир, а также на кораблях Союз. Это принесло полу Фишеру огромную популярность и как следствие богатства. Деньги. Деньги! Космические ручки производят и сегодня, и все желающие могут купить ее за 40 долларов. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях, ставьте лайки, делайте репосты, пишите в комментариях историю, каких предметов вы хотели бы узнать. Пожалуйста, напиши за меня, а? И будьте счастливы. Пока.